да там есть учета маленькие, пища она их выгуливает а они за ней плывут и пищат такие а там вот одна утка сидит на гнезде а вторая вот тут да серьезно так это же не просто это же простые утки это же какие-то как Водяные курочки. Вот видите, у них голов... такое белое пятно на голове. Это водяные курочки. А -а -а. Такие хорошенькие. Интересно. Я вот это их на видео сейчас снимаю. Такие птенцы у них интересные. Такая... Да, да, да, да. Такой носик розовый. Какие смешные. Your dad gives him permission to hire them. Your dad, no one else takes care of your doctor. This is my upcoming dad video review. The full story is so much affordable. How are you friends? grateful nice for you with your company course. Although special news made possible... this is why people used to though視 waited to The�